Друзья, всем привет! Это канал Вероника США, канал, на котором я рассказываю об иммиграции в Америку и о жизни иммигрантов в Америке. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вам это интересно. А сегодня мы будем говорить об отравлении Алексея Навального. Это такое очень печальное событие которая вызывает очень много беспокойства лично у меня, но и не только. Мое личное мнение по этому событию, что зачищается оппозиция перед осенью, потому что градус несогласия, градус протестных настроений в России растет. И сделав выводы о событиях в Белоруссии, наши власти, как всегда, решили действовать проверенным методом да, отравления людей. Вот здесь я вам хочу скинуть и показать эм, фотографии людей, которые либо были отравлены, либо... Эм, были попытки их отравления. И все эти люди почему-то не топили за Путина, а, топили, а только его критиковали. Поэтому, когда очень многие комментаторы пишут, что Кремлю это невыгодно, да, вы знаете, я помню, как наш президент после убийства Политковской рассказывал, что ее убийство ему абсолютно не невыгодно. Но тем не менее это произошло. Да. После Немцова, по-моему, он ту же риторику вел, что ему это абсолютно невыгодно, но это событие случилось. Поэтому как бы делать выводы вам самим. Но сегодня я хочу вам поговорить о том, как именно Штаты отреагировали на отравление Навального. Хотя сейчас уже а, приходят сводки, я записываю это пятница день у нас, значит, у вас вечер, 21 число. Но уже приходят сводки о том, что вообще это было не отравление. По-моему, главврач или замглавного врача Омской больницы выступил, и вообще у него совершенно другой диагноз. Но то, что это устранение человека перед какими-то грандиозными событиями, вот именно это ощущение меня абсолютно не покидает. Мы все, безусловно, желаем ему выздоровления, потому что когда ты смотришь вот эти вот кадры из самолета, когда человек стонет от боли. Ну, нормальному человеку, даже если вы его любите или не любите, я, допустим, к нему великой симпатии не испытываю. Но, несмотря на это, безусловно, мне его очень жаль. И мне очень жаль, что это происходит в моей родной стране. Ну ладно, переходим к тому, что американские власти сказали по этому поводу. В принципе, во всех газетах я нашла и высказывания Трампа, и Абрайана на эту тему. Трамп, вы знаете, это президент соединенных Штатов Америки, а Брайан это его ой, помощник по безопасности. Или, да, ну, в общем, National Security Advisor. Помощник по национальной безопасности. Вот, по-моему, он высказался первым, а Трамп только сегодня, вот он, брайан высказался в четверг, а Трамп только сегодня высказался. И то как-то очень невнятно, на мой взгляд, а что сказал брайан Давайте я сейчас найду сразу в переводе, потому что зачем нам с вами терять время? То, что сказал А Брайан. Он, он чрезвычайно смелый человек, это Алексей Навальный. Он чрезвычайно смелый политический деятель, противостоявший Владимиру Путину изнутри, и мы, мы, мыслями и молитвами с ним и его родственниками. Это очень волнует нас, и если за этим стояли российские власти, это... Извините, Это то, что мы собираемся учитывать в наших дальнейших отношениях с российской стороной. Также глава США Дональд Трамп высказался о ситуации с российским оппозиционером, что касается вероятного отравления Навального. Вот тут как-то так он очень сильно сгладил эти события, и я теперь понимаю, почему очень многие упрекают Трампа, каких-то, знаете, связях, может не связях, но в, в какой-то закулисной э, игре вместе с Россией. Потому что здесь это вообще тема очень развита, что, мол, Трампу и российские хакеры выбраться в избра... Господи, как это слово? Избраться помогли и... Сколько проводили расследование, к сожалению, ничего, или к счастью, да, ничего не нашли. Но, тем не менее, многие отмечают достаточно теплые отношения и достаточно большую лояльность от Трампа по отношению к России. Так вот, разговаривая с репортерами, Дональд Трамп сказал, что США анализируют поступающие сообщения и смотрят за развитием событий вы знаете, у меня возникает двоякое чувство по поводу этого сообщения. В принципе, я что-то другое скажу, пока расследование не проведено. А с другой стороны, мы прекрасно знаем, как у нас шпиль смотрели два бравых молодца, да, ну очень шпиль, по шпилям они главные. И что у нас, в принципе... В с Немцовым расследованием нет и так далее поэтому я думаю что в этом плане американцам и евросоюзу стоит быть немного жестче чтобы они понимали какие последствия принесут российские власти их устранение конкурентов опять же мы сейчас еще пока не обладаем данными если его перевезут в Германию все-таки, я думаю, что у нас информации с вами будет намного больше, и нам будет уже о чем предметно говорить. Но вы же прекрасно понимаете, что яды разные, и разлагаются они по организме по-разному, и э, чай это или не чай в аэропорту неизвестно. Но такая, знаете, я вот в последнее время, наблюдая за делом Ефремова, наблюдая за многими событиями и анализируя... Вообще многие события в России, понимаю, господи, что случилось с нашими спецслужбами, почему они так топорно и непрофессионально работают, что это за уровень-то такой. Поэтому они так много допускают различных... Ошибок, что независимые экспертизы, независимые расследования их, как правило, всегда выводят на чистую воду. И это очень важно. Конечно, мы все желаем выздоровления Навальному, и я еще раз повторю: что я не являюсь его поклонницей. И, скажем так, я не тот человек, который бы поддерживал его. Но при этом при всем. Я считаю, что это событие беспрецедентно, и, конечно, надо ему желать скорейшего выздоровления и как можно больше общественного мнения привлекать к этой проблеме, говорить об этом и на Западе, и внутри России, чтобы ну, как можно шире его освещать, понимаете Точно так же, как и освещать дело Ефремова, следующий мой выпуск будет именно про него, потому что события меняются каждый день, я немного не успеваю. Я восхищаюсь Будой Гришной, такой канал есть, да, если вам интересно, посмотрите, очень такой толковый парень с очень объективными суждениями, а, кто еще... Освещает эту тему очень оперативно. Гражданин Кандет и еще парень, не помню, как у него канал из Швейцарии. Тоже очень хороший, искренний мальчишка. Обязательно запишу видео на эту тему, потому что информации поступает много. Смотрите мой следующий выпуск. Спасибо вам всем, что вы были со мной. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Это очень-очень важно для продвижения видео. И, и более того, очень важно мне узнать ваше мнение в комментариях. Пока-пока.